Иногда задают детский вопрос, как построить счастливые отношения? Как их сохранить? Даже как сохранить чаще всего? Потому что э, как построить, если кто первый раз, тот смело бросается в этот, в этот омот отношений, надеясь на то, что он выплывет. А вот когда уже чувствует, что тонет, чувствует, что уже ситуация запредельная, вот тогда возникает вопрос – как сохранить отношения? Отношения разрушаются. Дорогие мои, здесь, конечно же, желательно бы начать со старта. А зачем вы входили в такие отношения, которые нужно сохранять? Почему вы раньше не думали о том, что отношения, в общем-то, это комплекс всего, и жизнь, она богата, и в этой жизни много всего, и возникнут разные ситуации, которые могут проверить ваши отношения. Готовы ли вы к этим проверкам? То есть зачастую ошибки делаются на старте, соединяются на скорую руку, неглубоко изучив друг друга. И дальше понятно, что требуется сохранить, уже сохранять отношения. Но сейчас мы не можем, как говорится, переиграть то, что вы уже совершили, но я это об этом сказал для тех, кто еще не вступил в отношения или кто собирается строить новые отношения. Глубже подумайте, посмотрите, изучите, настройтесь на очень тонкое восприятие человека, и вы многое поймете, может быть, и в какой-то момент поймете, что не надо строить эти отношения. Но вернемся к теме, как сохранить отношения. Это, конечно, задача настолько многогранная, что в одной беседе, даже многочасовой, это эти уроки и этот опыт не передашь. Для этого нужно серьезно заниматься, серьезно заниматься своим развитием, нужно открывать новые знания, знания построения отношений, надо знания сохранения отношений. Мы, например, учим вот такому Такому навыку строить гармоничные отношения с любым человеком, строить гармоничные отношения, мы учим 10 месяцев. Вот у нас есть курс «Гармоничное развитие личности», то есть 10 месяцев человек вместе с преподавателем идет и проходит очень мощный процесс преобразования своей личности, осознания, и он таким образом выходит в такое состояние, как я говорю, это он становится в ряды гвардии счастливой жизни. Он гарантированно будет счастлив в любой ситуации, с любым человеком. То есть это и закладывается ему такая, вот такая вакцина <laughs> на всю жизнь. Потому что это не просто разбор какой-то ситуации, а это приобретение опыта, знаний и навыков, которые пригодятся в течение всей жизни, которые, которые можно использовать в любом возрасте, потому что в этом, в этом курсе, 10 месяцев, вы проходите весь, по сути, весь процесс жизни и знаете, в какой ситуации, в каком возрасте, что делать. Отвечаю, как говорится, за этот продукт, я его создавал, и он помог тысячам людей уже стать действительно флагманами счастливой жизни удивительные преобразования в их жизни произошли. Поэтому я рекомендую такой путь. Потому что все остальное, да, можно какой-то фрагмент излечить, но жизнь богата на свои выдумки. Этих фрагментов жизни настолько много, что вы не сможете получить ответы на все вопросы, постоянно спрашивая психолога, там, в книгах там или где-то, нужно создать систему знаний. Вот этот курс – это системные знания о построении счастливых отношений. Так что вот курс «Гармоничное развитие личности» – это действительно уникальный курс, который создает все условия для счастливой жизни в любом возрасте.